Всем привет, друзья! В этом видео поговорим о акционах, парачейнах, на Кусама и Палкодот. Большинство людей говорят и уверены, ну и цифры к тому подтверждению, да, что аукционы себя не оправдали. Большинство людей расстроено, говорят, нас кинули, нас побрили и все остальное. Давайте в этом видео попробуем разобраться, так это или нет, и что буду предпринимать я с теми монетами, которые мне за аукционы, за парачейны начисляли с наградами, да продавал я или не продавал и какие мои дальнейшие действия. Ну и вкратце, косвенно пробежимся по некоторым нюансам, да как работает сама система парачейнов и акционов на Polkadot и кусама Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! А перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой Телеграм-канал. Информацию одну из первых я кидаю сюда, а потом некоторую часть транслирую на YouTube. Поэтому, чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Если вкратце, то все держатели токенов Polkadot и Kusama мы можем их залочить в случае с Polkadot на 2 года. И проголосовать за какой-то проект, который хочет стать парачейном на полка ДОТ. Таким образом, мы на два года улучшим свои ДОТы и получаем вознаграждение в токенах того проекта, за который голосуем. То же самое с Кусама, с единственной разницей, то, что Кусама это тестируемая сеть которые сначала все тесты проходят, а потом уже все обновления и разработки поступают уже и после обкатки идут на основную сеть, на Палкодот. Так вот, кусамы, когда вы участвуете по расчельнику, еще отличается тем, что здесь, помимо того, что мы лочим Кусаму на один год, и награды нам дают и распределяют тоже в течение года. То есть на один год меньше, быстрее мы получаем и возврат Кусамы, и получаем награды. Сейчас здесь вот информация немножко неточна, но неважно. Вот Парачейнов выиграл на Полкодот там 6 проектов, но ну, по-моему их уже 8. Краудлонов идет 12. И акцион, то есть один сейчас идет акцион, сейчас расскажу, в чем разница. Смотрите, залочено 11% всей эмиссии уже полкадота в сами эти парачейны. На Кусама залочено 31% эмиссии, 17 парачейнов уже существующих идет 4 краудлона и идет э, аукцион да? давайте вкратце расскажу разницу что такое парачейн парачейн это уже когда проект выиграл аукцион и состоялся и будет развертывать свою сеть в сети полкадота краудлон это то что когда проект открывает э, награду, то есть возможность заносить свои полкадоты в э, той или иной проект это называется краудлон и аукцион это время за которые, ну вот, к примеру, давайте мы перейдем в аукцион. Сейчас идет э, аукцион, смотрите, э, вернее, не идет, а начнется с 3 февраля по 10 февраля. И вот эту часть, промежуток времени, будет идти аукцион, который будет объявлен победитель. А победитель будет объявлен тот, кто наберет большее количество дот в краудлон. То есть в краудлон кто закинет больше дот. Да? Краудлон может идти там с самого начала, вот 6 декабря. Но аукцион э, проект выигрывает и становится парачейном то, тогда, когда он наберет большее количество из всех. В первом батче мы имели такую пятерку. Пять проектов. Это Мумби, Макла, Параллеля, Старый, Кловер, Finance. И во втором батче у нас будет шесть проектов. То есть им будет позволено стать парачейнами. И здесь вот эти шесть проектов, они будут как... Сначала идут аукцион, потом неделя перерыв, потом опять аукцион неделя, опять неделя перерыв. И вот шестой проект уже мы узнаем в конце, не в конце, а 10 марта. Здесь уже три проекта есть победители. Это Infinity, Combosible Finance и Centrifuge. Дальше вот четвертое место по порядку может занять и, наверное, займет Hydra DX. Потом идет пятый интерлей и эквилибриум. Я нигде не участвовал во втором батче, кроме интерлея и эквилибриум. Дальше в конце видео немножко подробно о них скажу. Так вот давайте, что у нас получилось из того, что мы, к примеру, участвовали в первых парачейнах. Здесь собрались, конечно же, жирные проекты. Это очень сильные фундаментальные проекты, которые в экосистеме Polkadot в любом случае будут иметь вес. И потенциально они являются сильными проектами. Но, к сожалению, на Polkadot, как раз когда уже начались развертывания сети да, и листинги на бирже, у нас начался медвежий рынок, все начало катиться. Безумный страх на рынке и, естественно, вот эти все проекты, которые выходят, они не... Не, ну, как бы народом да, не подхвачивается. То есть неохотно люди покупают, а можно сказать, вообще не покупают. Поэтому здесь мы не получили как бы, ожидаемой той прибыли, которую мы ожидали. Она могла бы быть э, в процентном соотношении, наверное, вероятности 90%, могла бы быть хорошей по всем проектам. Если бы рынок оставался бычим, и мы там держались где-то сейчас 60 тысяч за биткоин, 70 000, Поэтому здесь, я считаю, немножко проекты на э, Polkadot, именно аукционы, немножко опоздали да, с рынком. Рынок уже ушел. Аукционы начали выходить. Посмотрите, сейчас любые листинги и все остальное, что листится, уже не дают такой прибыли. Там стреляло от 10 до 20-30 иксов спокойно. Уже можно посмотреть, даже аналог приводить с листингами там, на бирже Хобби, там праймлист у них идет. То стреляло 10 иксов было минимально, в основном там 15-20. Сейчас, если 10 x увидишь, это что-то с чем-то. А сейчас 3 икса, 4, там 5. Поэтому... Не исключение аукционы запорочейные, и всегда я, как говорил и в телеграм-канале, и записал ролик, практически под каждым роликом всегда говорю, что я участвую в аукционах запорочейных на 50% от депозита своих дот. То есть что это такое? Если у меня есть 100 дот, то 50% я выделяю для аукционов запорочейных а 50% я продаю. Я брал дот по 12, вот 50% я скидывал. И по 28% продавал, и по 35%, и по 45%. А остальные 50% я разложил и участвовал в парачейнах. Потому что я верю в экосистему полка DOT. Это надолго, фундаментально сильный проект. И я спокойно 50% эмиссии своих DOT залочил парачейны и буду получать и получаю токены данного проекта. Да, мне хотелось бы, чтобы при первых разлоках я мог, как и предполагал, забрать практически все то, что я вложил в долларовом эквиваленте в DOT, но такого не случилось. Почему? Потому что мы попали под медвежий рынок. Исключением только Мумбим, он мне отбил сразу с 30% разлоком, потому что у меня Доты были дешевые по 13, если у вас по 40. Это другое дело, это, конечно, окупаемость. Она должна быть выше, да, и стоимость проекта Мумбим должна быть выше. Так вот, на самом Хайек, к примеру, за Мумбим, за один дот мы получали 78 долларов. Вот представьте, я там брал по 1, по 12 один дот, я там получал по 78. Это ну, с течением, если я получу все доты, которые вернутся через 2 года. Но я получил 30%. Так вот эти даже 30% мне перекрыли те доты, которые я вложил. То есть Мумбим здесь самый лучший проект, который вышел с точки зрения окупаемости. Здесь вообще вопросов нет. Дальше идет Astar. 43 доллара на хая, да, там можно было продать, но я не продавал. К сожалению, ждал, что цена подпрыгнет выше доллара, но больше 40 центов она и не поднялась. Дальше идет Clover Finance и ACALA Network. А еще есть Parallel Finance, которая еще на листингах, ну, на листингах на бирже не было. Sakala Networks – самое печальное, потому что это один из первых в истории парачейнов. Самое больше шума там было, самое больше э, у них партнеров, самое больше у них фондов, самое больше, больше у них возможностей, самое больше у них там… С Гевином Вудом, ну, как бы сказать, братские отношения. Да? Ну, в общем, проект, который действительно для экосистемы полка ДОТ, он очень важен. Я ни нисколько не сомневаюсь, что Акола Нетворк еще свое догонит, но вышла она вообще на совсем самом ужасном рынке. И вот такая окупаемость ДОТ. 13 долларов окупаемость это если на самом хае, если бы все токены сразу отдали на руки, а нам дали только 20%, и сейчас это 7 долларов. То есть, даже то, что я лочил по 12, даже мое не окупается. Что уже говорить о людях, которые там по 40-50 долларов взяли. Я считаю, что самые большие ожидания у нас были из-за того, что проект Moon River это тот же Мумбил, на Кусами, когда выходил, смотрите на хайе он давал кусама, к примеру, была 300 долларов. На хае э, он давал 6900 долларов. Представляете, какая окупаемость. То есть, в сколько раз дал прирост. То есть, это сумасшедшие проценты. И вот это, то, что это был первый проект и дал такие иксы на кусами. Это возомнило в нас какие-то большие ожидания. И, к сожалению, они не оправдывались. И люди теперь переживают и очень расстроены из-за того, что нет вот таких наград. И мы ничего не получаем. Так вот, чтобы такого не было, нужно уменьшить, во-первых, ожидания, во-вторых, надо принять четкое решение, что вот здесь, как я всегда говорю, что вы можете стать инвестором долгую. Но если вы уже готовы отдавать свои доты на 2 года, вы же уже мыслите подсознательно, что вы инвестируете в долгую. И данные токены проекта полностью у вас будут разлочены, там уже будет следующий там, бычий рынок, у вас все проекты, все токены того или иного проекта будут на руках, если вы их не растратите, там, не продадите за дешево. Да, вот за копейки Акола я буду продавать? Нет, конечно. Вот. Вам вернутся доты и э, токены данного проекта. И уже на следующем бычьем рынке вы спокойно там, продадите и заберете свою прибыль. Другое дело, если вы, не слушавшись совета или на хайпе, хотели, к примеру, и закинули лишнее, что могли себе позволить, или, к примеру, хотели DOT продать, а тут думаете, не, я закину все в парачейны, да, там, э, сделаю не диверсификацию, там хотя бы 50 на 50, а вот залуплю все в парачейны. В итоге, да, вам теперь ну, вынуждено, вы будете как бы инвестор в долгу, и нет смысла, я думаю, продавать вот эти токены за, за бесценок и отдавать, я не знаю. Но это дело ваше, но я, в принципе, такого не рекомендовал бы. Также много людей, вот, говорит, кто зашел по 40, там, по 50, к примеру, покупали доты и залачивали порощения. Они сейчас очень сильно расстроены. И все говорят, лучше бы я продал доту. У меня вот вопрос, вы бы лучше продали дот. Так вы же купили его по 47, по 50. У меня вопрос, по какой цене вы бы его продавали? Вы, если брали Дот около 50, естественно, вы рассчитывали как минимум на цену доллара 80-100, что, в принципе, при продолжении там бычьего тренда это, в принципе, было возможно. Но Дот начал сыпаться. Так вы его продавали как? В минус, э, я не знаю, по 35 долларов, по 27 или сейчас, может, по 19 бы продавали. У меня здесь очень сильно большой вопрос к тем людям, которые говорят, лучше бы продал. Но если вы покупали... По 47 вряд ли вы продали бы в плюс, как минимум сейчас в минусе бы сидели. А если я покупал вот по 12, то я половину продал по дороге, а половину залочил по рачейной. И вот сейчас, когда цена в принципе 20 долларов и немного и не мало, если в медвежий рынок продолжится и биткоин пойдет вниз, естественно я дот жду даже в район 5 8-10 долларов спокойно и вот эти цены они очень хорошо мне подходят как для инвестиции спекулятивной то есть заработать там в моменте сделать x2 x3 x4 или вообще в долгую там x10 и так же само подходят под парачейны. потому что токены под парачейны, вот средняя цена 10 долларов за дот а если будет еще 8 и будут в следующем батче интересные проекты я буду с удовольствием еще 50% от всей эмиссии моих DOT, которые есть, я буду тоже запихивать в парачейн и участвовать в них без проблем. И ни капли не сожалея, осознавая, что я отдаю на 2 года токены Polkadot. Надеюсь, с этим все понятно. Давайте перейдем теперь к двум проектам, которые на Polkadot Раудлоны еще открыты, и как раз вот пятое шестое место они могут занять, да, и стать парачейнами в экосистеме полка Дот. Даже если не станут, то после 10 марта все ДОТы, которые вы заложите в пользу данных проектов, они вам вернутся на счет. Брать, например, и покупать сейчас с рынка по 20 долларов ДОТ и лочить парачейны. какую-то часть вы принимаете решение самостоятельно, исходя из того, что я вам сказал, да, как вы можете диверсифицировать. Здесь в Интерлей это проект, который делает мост с биткоином, ну и остальными там, криптовалютами, такими как космос, эфириум. Но флагманский продукт это должен быть мост, который позволяет один к одному прикачивать ликвидность в экосистему Polkadot биткоина. И за биткоины вы можете там творить, что хотите, приумножать свой капитал. Вот так, если простым языком сказать. Так вот, смотрите по наградам. 346 по наградам это очень мало, Интерлей. Подробное видео рассказывал. И 3.46 по наградам мне естественно не подходит. Я знал просто, что они не наберут максимальную капитализацию 50 миллионов заявленных ДОТ. Они сейчас набрали только миллион восемьдесят. И награда у нас, если аукцион так закончится, будет 63 э, монеты за один ДОТ. Я так и рассчитывал, что приблизительно мы получим где-то монет 50, когда аукцион закончится. Если 50 монет мы получим, за один дот, то, к примеру, минимальное вложение 5 дот, 5 на 50, это 250 монет интерлей за 5 залоченных дот мы должны получить. И у нас будет разлог тоже 30%, но я уже не жду, естественно, прям, прямо так я говорю, какой-то хорошей окупаемости, потому что даже при тех, что нам дадут больше, чем 10 раз монет, все равно, если медвежий рынок, еще ниже биткоин будет, все это будет выкупаться неохотно. Но монет я получу довольно достойного, хорошего, перспективного проекта больше, чем хотелось бы. Тем более, интерлей не было нигде, никаких токен сейлов, ни у кого нет токенов на руках. Они даются только через парачейн. Поэтому этот проект меня и привлек. Кто хочет закинуть данный парачейн, переходим по ссылочке под видео в описании. 5% вы получите, перейдя там по моей реферальной ссылке. То есть бонус 5% вам и 5% мне. То есть переходите на эту страничку, к примеру, хотите залочить 10 DOT, Вот это базовая награда, да, там считает. И плюс 5% реферальных. Нажимаете contribute, подключаетесь с кошелечком свой Polkadot.js, вводите там пароль и все. И вы уже участвуете в краудлоне. Более подробно можете посмотреть мое видео про интерлей. Также есть Краудлон Equilibrium, где еще участвовал, он тоже может занять шестое место. Они сейчас придумали кучу бонусов. Во-первых, если сейчас до, до 2 февраля, по-моему, вы улучшите, вы получите плюс 20% к тем бонусам, которые дают. Они дают базовую награду в 200 монет. И реферальный бонус у меня увеличился, я прошел квиз, и у меня был 5%. И, то есть по моей ссылке, если вы проходите, вы получите там, 7%. 7% вы и 7% я, соответственно. Потом, здесь, если вы хотите получить бонус 200%, я не знаю, как он будет действовать. Они здесь вот э, в своем твиттере написали, что надо пройти white list, там, вставить свою почту, вставляете свой кошелек, и они будут давать выбранным людям, я не знаю, кому, но в общем, кому, кто пройдет white list, кому придет ссылочка на почту о том, что вы участник, зарегистрированный под 200% бонуса, то тогда вы вместо базовой награды 200 монет за один ДОТ вы получите 600 монет. То есть такая история будет, я так понял, это ну, каким-то рандомным путем, не всем, но вот такая история будет. Это, в принципе, хорошо для новых участников, которые хотят заблокировать, и очень плохая новость для старых участников, потому что такие розыгрыши, да, я считаю, подарки, в виде таких бонусов щедрых, я думаю, надо делать на старте. Потому что мы, к примеру, на старте занесли, я более чем уверен, те люди, которые тоже заносили, их это не очень обрадовало, потому что где здесь справедливость? То есть, таким образом, они видят, что они отстают и могут не попасть в этот батч, всеми путями пробуют, даже вот таким увеличением бонусов, увеличить награды. И, соответственно, таким продвинуться и выиграть этот парачейн. Ну, в бою, как говорится, все методы хороши, поэтому мы не будем тут осуждать. Но немножко, конечно, обидно, что сейчас, например, люди, которые только видят, там три раза получат бонусы, там, к примеру, чем я заносил на первых стадиях, там, верил в проект. Вот такая, друзья, история. То есть, сделаем вывод какой. То есть, парачейн на аукцион, на самом деле, те ожидания, которые были, в том числе и у меня, они абсолютно не оправдались. Здесь по-честному ну, нечего даже выдумывать. Но я абсолютно взвешенно принимал решение и понимал, что я становлюсь инвестором долгую, э, инвестируя в экосистему Polkadot, в токены DOT, которые мне вернутся, и токены данных проектов. Если бы они э, там при первых разлоках окупали вложенные средства, которые я вложил в DOT, как, к примеру, Мумбим, то это хорошо, это круто, я очень этому рад. Если нет, я не расстраиваюсь. Ну, нет, да нет. Потому что мне токены, которые постепенно разлачиваются, я их использую и буду использовать все в стейкинге. Астар я стейкаю. На бирже ОКИХС куча стейкингов было уже и Акалы, и Мумбима, и того же Астара. Тот же там Кин, Кинцуги, там, который есть на бирже Gate, по-моему, там, в самых там еще они делают приложения, тоже они будут стейкать. То есть все-все-все эти проекты они делают свои стейкинги, фарминги, есть возможности эти монеты будет приумножать. И уже на следующем бычьем рынке с приумножением данных монет мы выйдем и продадим, я более чем уверен, за хорошую цену. Ну а там, дай бог, и цена дота будет как минимум, я думаю, при следующем бычьем забеге, как минимум не меньше 50 долларов. А будем надеяться, что и 100, что позволит нам, в принципе, неплохо заработать. Вы выбираете для себя сами стратегию, какую выбираете можете написать в комментариях ниже, да, вообще как у вас э, тоже вы очень расстроены сильными парачейнами или вы осознанный человек, принимали решение взвешенно и у вас как бы не было таких завышенных ожиданий все нормально, ничего вас не гложет. А моя стратегия остается, как я и сказал, 50% всех дот, которые я набираю, желательно по цене ниже как можно. Отправляются, если есть интересные проекты парачейны. А 50% спекулятивно когда дот будет по интересной вкусной цене, которая меня устроит для продажи, я их буду продавать. Вот такое у меня мнение: отношение к аукционам парачейнам на полка дот и кусама. На этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем я вам желаю удачи, всем профита, всем пока!